Субтитры Ч ⁇ реально танк? Нет, не реально. Это что Т 72 или ты 80? Валь. Тихо. Слышишь? Вертолет летит. Побежай. Сюда. Сюда. Бежи. Вертолет летит. Ставлю минутную сюда. Типа начало фильма. Всем привет, друзья, подписчики, ну и конечно зрители. А где мы находимся и что сегодня мы вам расскажем, да и покажем, вы будете шокированы. В этом месте, друзья, пропали 10 человек военных. А что мы здесь делаем и почему нам это интересно? Во-первых, мы снимаем много чего интересного, но во-вторых, вы должны прекрасно понять, кем мы рискуем. Несколько дней назад в этом месте, ну не в этом, конечно, мы дойдем до одного момента, который я вам покажу истину Но для начала подпишитесь, поставьте лайк Ну и будут у вас интересные моменты Оставляйте их мне на почте 10 дней назад здесь 10 человек военных Которые находились на секретной лаборатории Пропали, просто так пропали Как это объяснить, мы сейчас будем с вами разбираться Мне прислали множество интересных видеоотчетов от подписчиков, которые находятся здесь неподалеку. Они прислали видео и очень интересный момент. В этом месте есть военная структура, которую я и обещал вам показать. Но случилось так, что-то или кто-то их уничтожил. В том месте, где сейчас Алекс находится, там был привал спасателей с военными. Но что самое страшное, друзья, про это нигде и никто не говорит. Почему все это тайно, мы с вами сейчас разберем. Помимо того, что здесь были спасатели, они рассказывали о том, кого-то или что-то видели. И это было что-то опасное. Ой, как все объяснить вам досконально, я не знаю. Несколько дней назад здесь была группа из военных... Около 200 человек, они проехали на Уралах в эту сторону. Говорят, местные жители, которые находятся недалеко, слышали выстрелы и какие-то взрывы. Что за взрывы и выстрелы, я даже не могу объяснить. Но на вершине этой горы, там как раз, дорогие друзья, и находится эта необычная лаборатория, где были уничтожены военные. Хочу вам кое-что еще сказать. Эта дорога не просто так была выбрана, эта дорога очень секретная, ну, в плане того, что про нее никто не знает, кроме местных жителей и военных. Я не знаю, как нам достичь той цели, чтобы вам показать, но температура сейчас около 40 градусов, это просто жара. Мы около часа идем и пытаемся как-то найти. Кстати, хочу еще кое-что показать. А вон стоят э, электровышки. Это значит, здесь неподалеку находится военная электростанция. Тихо. Слышишь, собаки? Собаки где-то. здесь. Да. Военные. Также военные пропали же. Да. Сейчас мы посмотрим, что за или кто-то их ищет. Так, Алекс сейчас первый идет. Мы за ним наблюдаем, что будет сейчас дальше происходить, я не знаю. Видите, тропинка укатана. А, здесь проезжают Уралы с военными в плане того, чтобы скорее всего найти. Видите, это лужа была. Дождей здесь уже не было давно. Мы могли проверить. Были были здесь. Дороги. Сейчас. Ты с автоматом стоял с что за херня творится ладно идем дальше скотина блин засел тут еще да Ага, он там копает труп что ли я, я не знаю. знаю а мы идем тут с лопатой может занять не, не знаю так а, да, да. сколько по времени мы уже находимся алекс не знаю около трех 4 часов мы двигаемся вперед потому что наша жара капец какая блин Безумная жара. 37 30 Тихо. Следы. Я вижу следы. Пестолеты? Друзья, непонятно, что почему. Так, мы заходим в какую-то необычную рощу. Я даже не знаю. Мы заблудились. Мы заблудились. Я даже не знаю. Как найти дорогу теперь? Блин. Что теперь делать? Тут змей сейчас полно, блин. И мы решили быстро двинуться, но полно уже, думаю, Наша задача прийти, когда ты нас смотрел, у него был дверь. Кабура с пистолетом. Мы сгибали в местные то местном А, с камерами, да? Местный. Да, местные. Что, идём прямо? Да, идём. Фух, я не знаю, где. Да, ну, да. Я говорю, надо к электростанции двигаться. Я вообще заблудился. Да, мы заблудились, похоже. И как вообще сейчас выбраться из этой ситуации? Какая электростанция? Нам бы... Ты смотри под ноги. Змеи? Хуже уже мина мину кстати да возможно растяжка всякое. но видишь здесь машина ехала навряд ли здесь будет на глазах жара 40 градусов почти. да нет это, это походу это есть очень понятное движение нам сказали двигайтесь по дороге там увидите блокпост. вот он повел нас да? что да я виноват что мы заблудились блин ладно двигаемся сейчас посмотрим как выбраться из этой ситуации еще глазастый оказался блин капец столько военных встретили Это, блин, блин сразу разошлись спрятались в куста и кстати не видно заметил mm -hmm. так духота капец mm -hmm. что-то мне плохо такого может быть вообще на mm -hmm. я черный весь да ненавижу в жару, да и дождь не знаю, так. Тихо, тихо, я за тобой. Медведи? Если это медведь чуди. Идем, вот она, вот электростанция, охраняем Алекса, тихо, военные там. Офигеть, ты это тоже видишь? Все, мы здесь находимся. В вот она, Что делать будем? <связи> так, <связи> вот, <связи> вот источник питания этого лаборатории. Прям в центре леса гор, друзья. Смотрите, камеры понаставлены вспышки страны. Так, еще есть электростанция. Так должна быть и военная база неподалеку. Что ты скажешь? Которая, если туда залезешь, уже не будет. Так, понимаешь, если есть электростанция, значит есть и военная база рядом. Так, мы нашли. Будем выходить из, из ситуации так. Алекс, проблемка, давай, надо обсудить. Смотри, электростанция, значит... Где... Ага, по проводам смотри, куда уходит. Друзья, мы уходим, ищем теперь военную базу. Но электростанция просто так не находит. Кстати, почему-то военных здесь не было, видел? У них, наверное, сейчас обед, наверное. Так, ну мы сейчас а, пообедаем. Почему их не было? Сейчас мы должны достать. Вот, да. Сейчас посмотрим. муки уже задрали блин. да вот теперь самое интересное ты, ты, ты, ты, ты, ты. а вон что датчики стоят что здесь происходило Может, не туда быть? нет нам надо туда идем по этому кабелю. охренеть смотрите Здесь еще кто-то лес вырубает. Алекс, как ты думаешь, что здесь может быть? Я даже не знаю, друзья. Мы находимся в какой-то заднице, рискуем полностью своими жизнями. Нам, блин, туда еще Охуеть, я в шоке, друзья, танк стоит. Откуда он тут взял? Офигеть, что реально танк? Нет, не реально. Это что, Т-72 или Т-80? Короче, друзья, жесть начинается. Я не могу объяснить. Танк стоит, все вы видели. Как выйти из ситуации, я не знаю. Но я думаю, что это будет происходить дальше. Здесь датчики стоят, Алекс. Ты тоже думаешь, о чем я? Тихо! Слышишь? Оно, оно, оно! Вертолет летит! Побежать! Сюда! Сюда! бежи! Вертолет летит!